Болезнь Альцгеймера нередко в разговоре ее не совсем верно называют старческим маразмом. Это болезнь, при которой определенные системы клеток мозга, нейронов, как бы отмирают, что приводит к развитию старческого или синильного слабоумия ⁇ деменции. Первые симптомы могут появиться уже после 40, а после 70-летнего возраста частота заболевания доходит до 30%. Чаще возрастное слабоумие поражает женщин. Возможно, причина этого кроется в большей продолжительности их жизни. Многие мужчины просто не доживают до болезни Альцгеймера. Что происходит? При болезни Альцгеймера в головном мозге происходит отложение белков в виде синильных бляшек и образование так называемых нейрофибриллярных клубочков, состоящих из поврежденных нейронов. Оба этих процесса ведут к разрушению нервных путей мозга. Пока до сих пор не выяснено, что же конкретно вызывает эти изменения. Однако в последние годы ученым удалось выделить специальные гены, ответственные за предрасположенность человека к болезни Альцгеймера. И вот что интересно, заболевание чаще наблюдается у людей малообразованных, с неквалифицированными профессиями. У человека с высоким интеллектом меньше шансов столкнуться с проявлениями этой болезни по той причине, что у него существует большее количество связей между нервными клетками. А значит, при гибели одних клеток утраченные функции могут передаваться другим, которые ранее не были задействованы. Как проявляется? Болезнь начинается с нарастающих нарушений памяти. Ранняя стадия может остаться незамеченной для окружающих, поскольку человек, отметив у себя первые симптомы заболевания, всячески пытается скрыть их. С нарастающей потерей воспоминаний появляется чувство растерянности, непонимания, недоумения. Постепенно человек перестает ориентироваться в месте и времени. Из его памяти выпадают накопленные знания, опыт, навыки. Причем забываются сначала ближайшие по времени события, а потом более отдаленные. Нарушается узнавание формы, цвета, лиц, чувство ориентации в пространстве. Это может сказываться, например, в беспорядочности и асимметрии почерка. Буквы скапливаются в центре или в углах страницы по вертикали. Речь становится все более непонятной. Когда заболевание начинает прогрессировать, нужно использовать любую возможность, чтобы поддержать способность больного к самообслуживанию, уменьшить его изоляцию от окружающих, постараться предупредить развитие депрессии. Например, могут помочь новые, лучше подобранные очки, более совершенно слуховой аппарат, простой в обращении радиоприемник, книги с картинками и крупными буквами. К факторам, усиливающим симптомы болезни Альцгеймера относятся незнакомые места, пребывание в одиночестве в течение длительного времени, встреча с большим числом незнакомых людей, темнота, необходимо подходящее освещение даже в ночное время инфекционные заболевания, жаркая погода, причем большого прием большого количества лекарств. Лечение. Если у вашего пожилого родственника появились симптомы, сходные с проявлением болезни Альцгеймера, поторопитесь провести его обследование у невропатолога. Специальных препаратов, излечения, излечивающих болезнь Альцгеймера, пока не существует. Однако есть лекарства, которые облегчают проявление болезни и существенно сдерживают ее развитие. На этом все. Если видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал.